Хей hey, йоу! Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Йоба Гейм! С вами, как всегда, ваш Сантьягов в своей красной бандане, готов продолжать прохождение Resident Evil 7! Если ты приготовил для себя крепчайший чаещик и заварил для себя пару вкусных плюх, тогда мы начинаем! Все, по-моему, в прошлый раз мы остановились на моменте, где... А, где забыли. Где забыли, пользовались ли мы ключом-скорпионом, да, который нам... А, Где-то там вот тут-вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот он есть. Да, мы выдвигаемся обратно. Здесь... К радости, к нашей радости. Бабуль не сидит, которая постоянно палец за нами, наблюдает. Бдит, бдит, бдит за порядком доме. Я ненавижу эту бабку. благо, у меня дробовик-то у меня есть. Это хорошо, это же это круто, это хорошо. Вот. Травки, травки, помню, травки были. Как бы нам нужно... Вот, тут уже шумные звуки. Вот это вся вот эта дребятня, короче, здесь... Мне все абсолютно понятно. Вот эти шумные звуки, я лучше в дом. Дома хорошо, дома лучше. Дома что лучше? Почему? Да не знаю. Просто дома что дома лучше. Деревянную деталь берем. А, по, по, по, по тумбочкам пошарились, вроде бы. В Потом в, в говне обычно монеты Но в этот раз не, не, не оказалось монетки Ну и хорошо И бог с ним, так-то говорится Как говорится, бог с кем? С ним А с кем с ним? Со мной Получается так? Так, все, здесь все есть Разбитая статуэтка есть так, здесь, да, все изучено Здесь угу, ключ скорпиона мы изъяли Все-таки мы, все мы тут сделали Какие мы с вами, ой, умнички-то какие Так, здесь ничего нет Все, классно, супер а, Статуэтка, патрончики Все, давай попробуем а, пройти Все-таки кассету вставим Это не видеокассета А вот это а вот это? Видеокассеты или не видеокассета? Или это видео что? Или это не видео? Так, давай посмотрим дальше. Мия, uh, please watch this. А, ah, Итан, пожалуйста, посмотри это. Все, я, пожалуйста, я посмотрю, я прислушаюсь. Ethan, Ви -эт, видеоблог это видеоблог. Это видеоблог. Я знаю, что я не это могу рассчитывать, после всего, что я... Сделала. Но я потрепала быть. Это была не я. я а кто? Я кто? Кто, знаю, кто? А кто? А кто? А кто? Кто? Тебе столько нужно понять. Так а ты, ты что? Где? Ой, ты господи, ты господи, господи, нас, господи, господи помилуй, господи, господи помилуй, хлеб наш насущний, шнапс наш шнинь. Все. Т-т-там, т-т-там, там, не, там, не, там. Не, поймает. не поймает. Поймает. вот оно. Впимав мне. Пив в махме. А, подожди, я вспомнил. Мне же здесь... Все, по левой стороне, вот в эту дверь я точно помню, что нужно двигаться сюда. Здесь заходим, сюда мама, там вот это все, вот это вот шляпнические действия, вот это все непотребство. Так, так, так. Ты уже у меня в печенье. В моей Ах. Ах. Нужно спрятаться. спрятаться. Я спрятался, двери-то все закрыты. Так, да иди ты нахер, ты что как будто... это за то, что я накормила тебя и впустила свой дом? Пожалуйста, не выходи оттуда. Уйди обратно. Со своим фонарем, с лампой своей. Я вот я спрятался, Так, так комфортно. Все, она ушла. Ну это балдеж, забалдежная. Она ушла, мне ничего... Все, вроде ничего не грозит. Так, потом... Все, выбегаем, бежим. Да, бежим. А здесь нужен паук, да? Бля! Так а куда там? А куда там надо было пойти? Я не понимаю, может быть, мне нужно... Не, это все понятно, ладно. Последний маргариты, резкий поворот. Последний маргариты, резкий поворот. Понятно, это все хорошо, это я понял. А единственное, что не понял, да? Единственное, что не понял. Так это... Может быть, мне, получается, сразу фигурку нужно там... Установить на эту точку, получается, да? Деревянную фигурку. Ту самую деревянную. Давай попробуем, что нам... У нас никто никогда нечего в наших действиях. Подожди, собачья голова. Напомните, как... Где я нашел собачью голову еще одну? Погоди. Вот здесь маятник Фуко стоял. Ага. Все, маятник, с, май, с маятника я забираю это говно. Так, ладно, двигаемся дальше, дальше. Да изучим все, что здесь есть. Маятник мы взяли. А, его бы только установить. Так, у меня нету, нету. Нету такой у меня штуки, которая помогла бы мне с этим дерьмом. Угу, угу. По-моему, вот эта дверь. Здесь статуэтку взяли Мы сейчас одним ударом всех Всех этих убьем Всех этих убьем Так, ладно, туда мне не надо здесь Вот тот, те самые часы, вот они Часы устанавливаем на часы Маятник, да Нам дают, ага, во-во-во Во-во-во-во Вот это вот другое дело Выскакиваем дальше, вставляем Не знаю, ставить сразу или что Или мне надо все-таки пройти то говно вот, блин, э, воспоминания Типа мии, как ты думаешь Просто, ну, как бы фаршмачно что-то получается все Все как-то не так, как, как Как хотелось Я могу установить сразу этот ремонт. давай поставим э, сначала Ястреба этого угу. Ястреба, ястреба, ястреба Устанавливаем сейчас Мы его накрутим, как, на... как он должен быть Так, что-то не так Что-то, что-то По-моему, он вообще не, не, не это, не Живу вот так, только наоборот. Во-во. О, зашло. Sky Hunter. Sky Hunter. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И вот он я. Вот он. По... Вот он О, побед... oh, этот вентилятор крутится. Фу. Страшно такой, блин. Uh, Голова собаки. Может быть, голову собаки. Блин, ну не знаю. Uh, зачем мне проходить вот эту миссию с Мини. Ну, в, в, на кассете, которую, которая меня еще отбрасывает с самого начала прохождения, так-то, ну, с контрольной точки. Ну, чуваки. Ну, будьте бобры, а. Так, а это не кассета. А вот эта кассета. А вот эта мать, ваша кассета. Ну, это кассета, по-вашему, или чего? Или что это такое? Или это что? Это кассеты? Или... Ну давай, покажи, что ты мне скажешь. Покажи, <связ> покажи да, мне свой я видеоролик. Свой я видеоролик, покажи. могу После всего, что я сделала... Так, еще. Но я тебе сказать, это блин, не, Жаль, что нельзя скипнуть. Я, вот я вот не знаю, вот что а Сцену. Тебе ну, можно попить. Помять. Пока попить можно. Ну и же ты нас, девушка. Ты не бзди. Не бзди, малыха. Я сейчас тебя еще ну, не только напугаю. Я сейчас вообще как Заита на тебя уничтожу, мне кажется. Боже, Если это дадут, не как пойман. босса, которым нужно пройти. Я... Ай, блин, не знаю их всех по-разному проходить, что-то с ними делать, убивай там какими-то способами. На ощупь идешь, как, как будто в темноте, на ощупь идешь, чтобы убить кого-то, тебе нужно изрядно так перестараться, потому что. А, ну я же на уровне сложности очень огромном, да? Все, и вот я здесь сел. Вот я здесь сел, я сижу и жду, пока пройдет. Это бабл Что, минимум. Что произойдет? Брат... Что происходит в моей голове В то время как я сижу за этим ящиком Бабуля ходит, светит фонарем Освещает Странная стены своим фонариком И что-то чешет свою Вот это вот, О, как это И что-то чешет Чешет, вот это вот Маразм, в маразм. Вот, что чешет. Это же говорит дар Дар Да ты что, Да ты что? Пожалуй, знаешь, другой раз я okay. попытаюсь быть более одаренным. Так, дверь здесь закроем. Здесь аккуратненько пытаемся. Этот дом. Куда бы пройти? Ой -ой -ой -ой. Черт. А тут больше никуда нельзя спрятаться-то, ну. Надо было, наверное, вот туда за дверь зайти. Ну пожалуйста, ну не надо вот это, не надо томить меня ожиданиями. Я знаю, что вы, Зои, что-то замышляете. Пожалуйста, я, я все знаю. Да иди, иди, попей, Карвалольчику там нали, там что ли, не знаю, вот это, вот настойку в рюмочку налила, такая хряпнула и все вроде хорошо и спокойно и мандраж ушел и истерика даже успокоилась Все, спокойненько, успокоилась, хорошо. Ушла куда-то, Ушла, точнее? А, стоит. Стоит, Вебра. Смотри. Смотри, сотри, сотри. сотри, сотри. <говорит> нет, нет, нет, нет, не подходи. Ты куда, куда, куда, блин? Оооооо. Все, капзда мне, да? Капзда? Какая ты, мразь! Ты мразь, а что. Так, отправляемся снова по одному и тому же маршруту по накатанной. А, пошишел, мышел и пернул. И что? И вышел. Так, открываем все дела, делаем. А, напомните, да, маятник в часах я должен был взять. Окей, маятник я взял в часах. Все отлично. А, Жаль, монет не хватает, монет не хватает, чтобы открыть вот там вот дополнительную доп. защиту, доп. урон, да, скорбим по этому поводу Но что поделать, что поделать, такое бывает в жизни, бывает такое, да, абсолютно с каждым может такое случиться, монет не хватает Хотя можно попробовать просто скормить все эти монеты, чтобы у меня они не хранились в инвентаре Если они не будут храниться у меня в инвентаре, соответственно О, да, так я вот как раз, я может быть сейчас этим и займусь Блин, блинский Вот этот дурацкий стол, тут завтрак, ужин, обед Все на тарелке ее намешано Ой, ой, ой, ой, ой Давайте, Беренька Так, клеп, клеп Хорошо Хорошо пошло, слышишь, хорошо пошло Согласись Так, здесь можно спокойно пройти По-моему, здесь лежало что-то, что я не мог взять и, наверное, Мне, в принципе, и не нужно было Ну, я в пылу сражений В пылу боевом своем Так, давай... Что, монет? Ой, можем ставить, Да, по-моему. Сюда голову. И... Так, но ну открывать я это, конечно же, пока не буду. Не буду по одной простой причине. Я как бы, ну, слишком мал. Слишком опрометчив. Не хочу нарушить какой-то там покой чей-нибудь. Так, открыли. Не хочу нарушить чей-то покой раньше времени. Сейчас позанимаюсь всяким дерьмом, которое абсолютно никому не интересно, но... Но, а вдруг из этого что-то да получится Я сейчас, а, в первую очередь Я хочу попытаться взять все монетки Из своего рюкзака Да, сохранила Фей. Вот, собираю все монетки, вставляю их В эти клетки, а дальше Будет что будет, будет что будет Так, защита по-моему Нужна а, Инстинкт нападения, перезарядки Ящики припасов, универсальная монета Монета защиты угу. Монета нападения Можно взять разделитель ключ со скорпионом Так, так, так Порх монеты, перезарядки, нападение Инстинкт, а еще защита есть Так, отлично Монета инстинкта, монета инстинкта Перезарядки Ну, отлично, все, окей Окей, мы просто играли Фей. Так, патроны есть на месте Все отлично, у нас в принципе все хорошо Главное как бы отточенно провести себя Повести себя отточенно спо Сохранять спокойствие э в игре так, это что? Монета железной защиты. Так, по-моему, защита, так. А что нельзя? А почему нельзя? Ааа, -а -а, если их носить с собой, слышишь? А вот это выбрать предмет для использования. А-а-а! Слышу, я понял. Монета агрессии увеличит силу атаки. Типа, все. Такие монеты оказывают особое воздействие на тех, кто носит их с собой. Я могу носить их просто. И получается, и все. И это все. Отсюда что я брал? Ключ скорпион. Я брал отсюда. Э, вот это вот. Повышать защиту. Мне бы защиту, наверное, повысить, силу атаки Понял, мне эти монеты не нужны То есть их можно выложить У меня рюкзак... рюкзака, к сожалению, нет Рюкзак, вот бы, блин, вот бы рюкзак сюда добавить Это бы так было бы кайфово Чисто рюкзачок закидываешь, все, отлично а, Разобрались, что это за монеты такие угу. Монеты инстинкта А инстинкт Наносит их с собой, данная монета улучшает боевые инстинкты Такие монеты оказывают собой здесь на тех, кто носит... Повышает ловкость рук, понял А универсальная? Что универсальное? Так, у меня есть 4 вот этих монеты Я их могу закинуть а, Монета нападения, защиты, ключ с скорпионом а, Универсальная монета Эта монета улучшит ваше Общее физическое состояние Бля, вот такую возьму Реал, реально возьму такое Общее физическое состояние Типа, общее, ты понял? Универсальное, оно все улучшает куда лучше У -у -у. так здесь мне нужно 8 монет здесь 7 смысле, сюда закидывать буду раз а, два три вообще не знаю стоило ли это делать так, ну, может быть и не стоило, да и черт с ним, как бы, ну, извините меня, да, извините меня, ну, вы меня извините, конечно, извините, конечно, извините, а куда вы денетесь, только извините Так, еще двигаемся, двигаемся, двигаемся, а, заходим Кассету проходим. Блин, мне это обязательно проходить? Или, может быть, все таки Если сейчас мне не получается проходить, я не буду это проходить. Потому что, на ну, зачем? Если там это просто обучалка, как пользоваться этим грёбаным игрой синей, Вот это вот совмещи, там, вот это вот с тенями, с окончанием. То зачем оно? Я умею, я я научился. Ну, в конце концов. Так, так, так, так. Погнали. Если ты это найдешь, я знаю, что я не могу ни на что рассчитывать. Mm -hmm, после всего, mm -hmm. что я... Так. так, так, так, так. Но я должна тебе сказать, это была не я. Я. Я не знаю, что случилось. Тебе столько нужно понять. Вот ты где? А Но может, и ты не нужно? Ты нас, девушка. А может, и не нужно? <Слышко> Все, и побежали. Учимся. Учимся. Ну, Вроде бы, в принципе, объективно понятно, куда еще двигаться дальше, там, да? Нужно переждать, пока она там в гостиной пошар пошарится. Ага, открыли дверь. Дом раз, седа, разрушенный, шоу? Сюда, баба. Да что ты несешь? то Какая мама? Да ты, там еще и батя есть. <свист> да, ты что? Ты ага. уже у меня Сидим, ждем, отдыхаем. А, отдыхаем. Пользуемся случаем. Пользуемся случаем и отдыхаем. Спрятаться давай. Может быть, спрят... может быть спрятаться получится у нас, если мы не накупили. Ну, это вот долго-долго. Ну, пойдет. Пойдет. Пойдет. Это, это ждар. Да ты шо, малая? Да кого ты обманываешь? Ну, не крути, не крути. Закроем, чтобы у нас было время свалить. Попробуем сюда это за дверь встать. Ты больше, ты О, что это представь, представь, ты не понимаешь, что ты такое? понимаешь. что там такое? Что это такое там? Там-то что такое лежит, блин, его можно взять и посмотреть. это кончено здесь нет а фонарем своем светит ну все сижу знаю, жду все жду смотрите Но какое небо не при... приятное Но да приятное, там да? Там приятное там тут леса там? вот это вот значит деревянные балки перегородки мы построили свое жилище на болоте на болоте с или с какой а -а -а Болото там торфа много Торф это что? Это энергия халявная там, Он горит потрясающе дает... У нас котлы стоят, современные котлы Для выработки энергии Мы продвинутое общество Пользуемся тем Что нам дает природа, матью, ее Сердечко бьется Оо. Да иди, давай уже, подходи, проходи мимо Вот это все, ну зачем ты делаешь такое? А тут-то за дверью Она не видит, как в прошлый раз мы встали с другой стороны Да, с другой, где она вообще там Нас, в принципе, испалила А здесь-то тихо, спокойно, красота Только ушла бы Вон она топает, Слышь, ножками своими О, Сатре Придумала Уйдет, нет? Уйдет или нет? Или что-то еще надо сделать Смотри, крутится, топчется там еще что-то Ой, это мандовожка, а? Неугомонная. Да-да-да-да, напись так. Какие крошки? Это вот те, которые в подвале были? Мне такие не надо крошки, я таких не хочу. Угрозы какие-то. За шо? А? Ты за шо? Все, ушла. Мы Открыли наши сердца! Так вот, что же это такое? Это какой-то... Это что? Это, может, этот? Огненная пушка такая <смех> самодельная. Так, все, буля, буля ушла. Так, вот это сейчас скрутим также таким же образом, да, получается? Нет, не подошло? На другой стороной чутка, да? А, погоди, вот так, наверное. Так, только, только перевернуть. А как, блин, перевернуть-то? Блин, с другой стороны. Во, во, во. Где лапы-то? Может вот так? Во, хорош, получилось, блин. Ставь лайк, если получилось. Если не получилось, то не ставь. Так, ну здесь открывается тоже какая-то комната тайная, блин, которую нужно пройти нахер. Нужно пройти, вот прощемиться вот в эти все щели. Вот это ты шо, ну тут что ты будешь делать, Виталь? Ну... Опа, тут что видно что-то. А, ну, там, может быть, ничего нет плохого. Да тут скорее хорошего нету, вообще абсолютно в игре отсутствует все хорошее. Вообще отсекли просто хороший момент. Хороший момент для меня сейчас, знаешь какой? Это когда я аптечку нахожу. Вот это для меня вообще, это такой момент. Это я, я и так радуюсь, так ликую. Ну где она? Она любит тебя. Хочет, чтобы мы были семьей. А, вон уже идет. Ты! Ты тебе всего лишь нужно принять ее дар, блядь! тебя! Понимаешь, ты это. А -а -а. Нас. Да где она? Я Мы не, хочу. Знаем, что многого не знаем, но тебе же просто Да ты но шо, думаешь, Иви будет вечно терпеть твои выходки, сука. Да тихо, какая Иви? мне не надо никого терпеть, просто дайте уйти, пожалуйста. Я туда по горло твоими фак слышишь! Слышишь! Слышишь! Уходит! Ну, пизду! Не побиваю в тебе больше ми. Эй! Так, так, так. Так, так, так, тихо, спокойно. Спокойно. Женщину наблюдаем, На... опять сюда идет. О, споткнулся по что-то, моя твоя родная, моя -то... маленькая. А, а! А куда мне деть-то себя? О! О, хорош! Нет, нет, Уходим? Нет-нет-нет, ой! Аж до дрожи, блядь. Ах аж нет, до дрожи. Милочка. Аж до дрожи, слышишь? Ах! Фотокарточка. Так, мы закрыли. Это деталь от чего-то. Это ты собрал. пожалуйста, помоги! Помоги меня! Ого! Вот оно ради чего, да? Это все? Это вот ради этого я вот это все делал, да, получается? Что они с тобой сделали, Мия? Да, что они с тобой сделали, Мия. Так, ладно. Uh, у нас есть кассета, да, получается. Это СМИ кассета. Ну, кассету СМИ можно, в принципе, отдать в... В эти... В органы. В органы. Отдать в органы. Так, давай положим кассету. Выложим кассету она мне, же не... она мне не нужна она Мне не нужна. Мне бы где-то раздобыть ключ Змеиный И там с головой в этих воронов И тогда было бы все в сасне По факту, ребят, мы сейчас Немножко времени потратили да, Просто для того, чтобы посмотреть Видеокассету до конца Так, кассету отдаем угу. Кайф, кайф Так, так, так Сейчас мы посмотрим Хлопьте, все нормально, я здесь и Просто писать хотел Я сходил, все нормально, все хорошо Так, открываем двери, выходим Вроде бы... Так, все сделали нормально Так, двери Теперь можно открыть Теперь можно открыть, можно выйти Прогуляться, вот трейлер какой интересный Смотри, смотри, смотри Дом на... Это дом на колесах Ну, получается уже не на колесах Явно Здесь, может быть, что-то есть? Что-нибудь полезное Конечно же, для меня тут ничего нет На этом уровне сложности ничего нет Что бы ты ни захотел, тебе никто ничего просто так здесь не даст Качели Качели зато есть, хорошо О, дверь с собаками А, я отсюда вышел, все, я понял Ладно, делаем, спускаемся, все, делаем грязь Спускаемся, идем по болоту. А, подожди. А, так я, я туда иду. Я вот хочу к этому дому выбраться. Есть такая возможность? А, или еще тут какой-то... А, все, вижу. Это та самая дверь, через которую мы прошли ми, ми, за, в, за Мию. Теперь мы знаем наперед, что там куда идти. Однако вот мы не можем пройти в этот дом. Но, скорее всего, нам туда просто так и не надо. Дом стоит здесь просто как а, какое-то украшение. Да? Добавляет какой-то мистической... Атмосферки Так, здесь снова какие-то головоломки Прежде чем я к ним выскочу, я э, Обшарю здесь все Может быть здесь будут аптечки Аптечки, это что? Это мать ваша что? Какой-то предмет Ну явно не отмычка, да? Ладно, хорошо э, Голова манекена в... в толчке Кайф, кайф Так, попробуем зайти в трейлер а, Может быть в нем есть что-то что нам понадоб уго, Ого, какое я взял слышишь смотря зои а, магнитофонная кассета кайф магнитофонная кассета их много вай вай хорошо как подожди не я сейчас пошарюсь положу положу значит так, и здесь же мои вот эти штуки и лежат. Но у меня монет нет никаких. Подожди, а это мне надо? И вот я уже в этом домике, где, где есть гранатомет, где, короче, я могу улучшить свое э, самочувствие навсегда. То есть, у меня запас здоровья будет невероятно высок. Может быть, и вероятно. Так, ощущения в силе становятся все более странными. Скоро я стану совсем как мама и папа. Это все она виновата. Может сбежать? Нет, я не могу, если она заметит мне крышка. Женщина по, ми... по имени Мия, которая была с ней, кто то знает. Будь у меня сыворотка, можно было бы исцелиться. Мне нужно узнать больше. О, есть сыворотка от исцеления, от этого дерьма. Вот она, семья, да? М им уже не спастись. Сообщение на обратной стороне. А это что? О, ну, какой ствол там, короче, за 9 монеток, слышь. Ой, ой ой ой ой Подожди, а здесь? А, ящики есть, кайф. Ящик здесь есть. Можно спрятать. А ой. Ой-ой-ой. Так, разделитель вык... выбрасываем. Монеты оставляем, ключи от машины тоже туда. Так. Вот так сделали. Все, все, вроде бы хорошо. Ай, как хорошо. Подожди, гранатомет тоже. Нужно забросить его вот сюда. Потому что места у меня не будет хватать абсолютно ни на что. Так что мы делаем? Мы бессрочно повышает максимальное здоровье, или перезарядка всегда ускорена. Здоровье, давай. Давай здоровье. Если игра позволит, мы соберем еще монеток. Так. Еще одна. Красота. Ай. Астероиды. Они у меня должны лежать. Значительно повышают мышечную силу и максимальное здоровье действуют бессрочно. Повышают и действуют бессрочно. Отлично. Это же хорошо. Мои зайки. Так, монетка у меня одна осталась. Я ее уберу сразу. Что там было написано? Вы увеличим максимальное здоровье. Все, вроде бы здесь я... все лежит. У меня все, что нужно, патроны так есть. Все, можно теперь сохраниться наконец-то. Наконец-то можно. Так, вот сюда. Да. Новую ячейку. Сохраняем. Господи, наконец-то мы добрались до сохранения. И все, и можем снова. И можем снова начать. А, понял. Извините, забыл. Забыл, забыл. где? Трубку дай. Ты да. Ты поговорим. первый, кто сумел продержаться так долго. Так что тебе от меня надо? Это поможет мне выбраться? Да. Слушай внимательно, Итан. Мои родные и я, в общем, и все заражены. Я не могу уйти отсюда, пока не вылечусь. Мия тоже не может. А есть способ? Нам нужна сыворотка. Она очистит наш организм от заразы. Если еще не слишком поздно. <звы> так, и где ее взять? Знала бы, где давно бы уже выбралась отсюда. Но подозреваю, что матушка спрятала немного где-то в старом доме Так, если я найду ее, мы с Меей сможем выбраться? Верно И я тоже Старый дом стоит на берегу, не заблудишься Хорошо Не заблудишь, конечно, не заблудишь, ничего ты не видно С матушкой? С матушкой? Ой, береги себя, Били. они тебя Надо ищут Сейчас с Боськом мы разобрались, матушка осталась, да? Ну разве так можно, а? Ну разве кто так делает? Кто так делает? Матушка, батюшка Так, вот Сюда мы не можем пройти, это я помню Мы можем зато вот туда проследовать, да? Получается, мы можем пойти в старый дом Кстати, да, давай так и поступим Пойдем в старый дом а, Мы максимально увеличили здоровье У нас вообще все очень даже здорово и хорошо Сейчас вот тут пройдем а, Мы здесь видели Мию Так, стоп, вот где-то спрятали Баскетбольную фигурку, которую мне разбить надо, нет? Ой, бейсболь... Ой, для... из-под регби регби, регби, регби, регби, регби, регби, регби, регби, Так, давай, открываем дверь, палим за хлеб наш насущный Что это такое? Оно же меня будет убивать сейчас, верно? Ах ты мразь А как это убить? Во, во, получается. Даже еще одна. Во, о, во еще. Еще одно. Убил. Хорош. И патроны не потратил. Прикинь, я бы сколько патронов просрал, если бы пытался убить это. Так, сразу дробовик беру. Хотя, может быть, если здесь эти мотыльки... ой ой ой ой это вы шо? вы шо, кого вы там защищаете? Я все понял. Накоцали меня. Так погоди, может быть, я из грантомета сейчас выстрелил бы в это говно? Как дико Можно так сделать или нет, как думаешь? А что я за топливо взял? твердое топливо это твердое вещество при поджигании горит сильным пламенем его нельзя использовать само по себе а может быть можно использовать его э, в качестве зарядного устройства чтобы зарядить сейчас гранатомет свой и гранатометом выстрелить в этот улей и тогда для меня что-нибудь может откроется кстати хочу ска сказать что при, при... Пере... Когда я перепроходил в тот момент, когда я хотел монеточки собрать, я спустился в подвал, а в подвале был ящик закрыт, который мы отмычкой открыли. И знаешь что? Угадай. Знаешь что? Угадай. Ну ты знаешь, нет? Рассказываю. Мы нашли там ключи от какой-то машины. Я не знаю, правда, что за машина. Что за машина? Да, но. Блин. Ну, блин. Ну блин, сотра. О, как. С гранатометом-то попро... по -по поинтереснее бегать-то, а? Мне кажется, там какая-то будет... Ну, это просто ничего не произойдет Я всру патрон. И время наше с вами, которое я хожу туда-обратно а? Ну ладно, мы сейчас это изучим Посмотрим Закр... Открываем Так, так, так, нет, нет, вот Так, открой двери Я не хочу рядом стоять Хорош красота то какая красота то какая Надеюсь, это сделал не зря Ибо... Так, не вижу, не вижу А тут еще А их типа не убить, да? Просто так? Подожди, а если? Блин, нет Типа, можно вот так? Абсолютно нет Ой, ой, ой, ой, ой, ой мне надо еще один патрон найти Ой, да, вот этот вот э, горючий Всрал патроны Ну вот я вот как я, под... мой подход К прохождению игр, вот я всрал патроны Всрал э, хп себе Да Она наверху, не надо туда идти Тут, блин, да кого? Пацаны, да тихо Ничего, надо пробежать это все или чего? Вот там вот что-то лежит какую-то херню. О, я понял. Не, я, я, пожалуй, я пошел. Я пошел. Пацаны, я пошел. Я куда-то пошел, явно не в правильном направлении. Как мне где патрон найти? Это, наверно Наверное, надо с эпоксидом это совместить. А эпоксида у меня нету. О, хорошо, как слышишь О, Да ты шо Малыш, да ты шо Красота какая Так, вот там Тяжеловато будет мне пробежать Но мы попробуем Попробуем прорваться сквозь вот это все говно Давай, наберешь Давай, наберешь, Сань Справился? Справился? Так, на, замен... на замену убитым насекомым Будут выходить новые пока. Стреляйте по ульям на стенах и потолках А в смысле? Я что, не стрелял по-вашему или что? Так, давай Так В самый низ Берем это дерьмо, Гребаное вонющее говно Ракету эту Так угу. Телефон, я уже, извините, я разговаривал по телефону Все, мне не надо Диалог я пропущу Я надеюсь, что так можно поступить Как мужчине так, абсурдная ситуация, абсурдная. Ситуация, конечно, патовая обсложилась у нас с вами, да? Абсурдная, абсолютно абсурдная. чем мы тут имеем? М -м -м -м -м -м. Пошли, побежали, пошли. Да ладно, это серьезно, мне надо проходить. Как я выйду за вот эти вот ворота? М -м? А Может быть кто-нибудь мне расскажет об этом Подскажет, даст какую-то подсказку Но я же здесь совсем один Мне говорят идти в дом на болото И я иду Так, ну вот у меня есть допустим дробовик Ну вот, четыре патрона я всрал на это говно Стреляй, говорят Так Ага Во Значит, это 8 патронов, получается Нужно, чтобы вот это говно задрочить Подождите, парни, я... Ну куда вы, блин? Никого не трогал, блин Они уже здесь, блин Стреляй, быстро, сами. Так, нахер. Все, и отходим. Красота. Ради чего я это сделал? Ну, Вы серьезно, пацаны? Хватит. Хватит. Тихо. Ну, я понял. Все. Не-не-не. Не-не-не. Да сядь! подвал пойдем. Пойдем в подвал. Наверняка в подвале что-то хорошее будет. Хотя бы намекните мне, что я что-то делаю правильно, и я не преждевременно сюда пошел. О! О! О, Мия, привет! Не, я тебе не доверяю, малыха. Хватит темнить, Мия. Мне нужны ответы. Я знаю. Я знаю, ты прав. Я всегда хотела сказать, но я почти ничего не помню. Как отрезала. Это? Папа, да? Ты не против, если заберу маму ненадолго? Кто да это, мать? Что, Сделай что-нибудь! Это, это что это? Кто это за псих? Что это? Кто это за псих? Это что, это паущая херня? Вот эта. Мне она нужна, кстати, чтобы пройти там дальше, да. Все правильно, значит, мы сделали. Оп! Топливо для горелочки. Горел очка. М -м -м. Понял, я закрепил инфу Хорошо, топливо для горелочки Горелочка Опа Нож давай, ну-ка ножом Так, потянем О, красота Давай, погнали дальше Ой-ой-ой А, здесь мы можем, кстати, да, а! А? Тихо Закрой рот о, я все, я понял, я понял. Поучары. Я пошел, пошел отсюда нахер. Гнида. Не дали мне раньше времени проскочить. Ах вы. Опа. Похоже на чертеж какого-то огнемета. Получается, что да. О, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Деви, де, девицы мои маленькие, вы хорошие мои. Стопы. Так, одного убили Где? Подожди, сейчас Пока сидит Уничтожил Ой, хорошо, даже не потрепал меня. У меня мураши побежали, к слову Не знаю, от чего Для чего? Жаль, что патронов мало Жаль, жаль, что мало патронов Это вот я, я Это хотел сказать Тихо, блин, да чиха, да чихо Блин, тут еще Ох, хорошо, а? Дайте мне Пожалуйста Бабка ходит Карта дома, хорош Так, открываем, закрываем Нахер Быстренько открываем, может быть здесь есть аптечка Да конечно нет, блин Гребаная Древняя монета, хорошо Это хорошо, древняя монета, это хорошо Пока выскочим сюда Чекнем, фу, недостаточно места Недостаточно места Это что? Эпоксид Эпоксид мне нужен, я бы выбросил Не, наверное я установлю Что это такое там? Зажигательный боеприпас еще есть Ой ой ой Так, сейчас мы установим паучка Этого, по-моему мы это уже делали Вот так Отлично, у нас откроется дверь Паук останется, у нас вводится ячейка из... а, Мы достанем из ячейки Блин, что бы только сделать Пока бабка не пришла, это Давай закроем, на секундочку А чё там? Рюкзак какой-то О, здесь что то хорошее Сто пудово здесь будет аптеч... О, здесь можно... О, сохраниться можно Кайфы Кайфы, кайфы, кайфу Теперь вы можете нести больше предметов. Nice! Наконец-то! Наконец-то! Я сейчас... Я же... Нет, я не взял эпоксид. К сожалению. Так, выла... выкладываем монету. Отверт топлива. Выкладываем. Кассеты. Одну. Зажигательное вот это вот говно для горелки. Так. Вот это я выкладываю. Оставляю порох. Патронов, так Я возьму травы три, три травы у меня есть Но мне три не надо Так, три не надо Три не надо Сейчас я где-то здесь эпоксид видел С эпоксида я делаю себе Помалкивал бы, Сань С эпоксида я делаю себе аптечку Так, ага Хотя бы одну Прав, их прав Хотя бы одну О, Здесь можно на разбить, кстати Кайф, а, что-то сделали Все, выкладываем Нет, еще не выкладываем, кассета не выкладываем Монета, вот папоротники эти нахер Горелочка Да, у нас будет горелка теперь Все, можно сохраниться Новое сохранение Блин, да балдежная игра Какая она балдежная, дала возможность не сохраниться хотя бы Не придется миллион раз бегать туда-обратно Потому что я уверен, я сейчас от бабки отсохну Просто выпаду Рукоять горелки Травы Зажигательный боеприпас Рукоять горелки То есть горелка сама не работает, да? Похоже, эту штуку можно с чем-то скомбинировать Давай еще траву возьмем Где-то здесь было Эпоксид, кайф Кайф, какой кайф Подожди, а там, например, можно это говно сделать? Нет? Ну, чё ж, делаем ещё одну аптечку. Это, вот это уже хорошо. Согласись, это вот как бы самый сок, я бы сказал даже. Так, однако вот бабуль где бабуля? Я надеюсь, бабуля где-то там, ну, ходит, бродит. И явно не здесь. Ну это искренние мои надежды. Вот ничего большего, кроме как над. О, фонарик, мои любимые сцены с фонарями и со всем этим делом. Ну что ж ты будешь делать, это мальчик мой. Ползут скалопендры, скалопендры, скалопендрички поползли. Люблю жучков. М -м, обожаю. Они жалятся, наверное, жестко, да или нет? Они ж кусаются, у них там шипы такие. Ты видел, какие у них челюги, а? Жесткие. Небось, боже еще и выделяют какое-нибудь говно. Так, так. Здесь мы тоже ходили, насколько я помню, насколько я помню, мы здесь ходили. Однако игра. Там нужен ключ с вороной какой-то. Где его взять тоже? Вот это, вот это я знаю, что гильза для дробовика. Ну, чем не кайф? Кайф. Все. И вот здесь мы должны следовать за. Я помню, мы на видеокассете глядели вот такое вот. Глядели там такое было. Так, так, трактор, тапочки чьи-то хейбоу. Радует, что у нас теперь ранец есть. Ранец это кайф. Ранец это балдиош, прям кайф, прям, прям хорошо. Рукоятка, от чего? Рукоятка. Окей, я взял рукоятку, только не понял... От чего я ее взял? Она откуда? Типа дальше я пройти не могу, да? Сюда обойти не могу, здесь никуда не могу. А, хорошо Надо подумать, посмотреть с чего рукоятка А, скорее всего, вот, вот там есть лебедка Да, вот, надо наверх подняться Такой бы бабки не было Сейчас, подожди, дробовик достану сразу Ага Вот, вот отсюда, скорее всего Предполаг... не знал, но оказался прав Не знал, но оказался прав А что это такое? Это мост какой-то? Теперь можно по-быстрому туда-обратно бегать Хайф Хорошо Хорошо а... Я так понимаю, что Можно залететь вот сюда, да? Нельзя Блин, нельзя Эпоксид Топливо для горелки а, Вот ты снова попыталась побраться во второй этаж, да? Что, думала, не замечу. Даже после того, что стало, Савелина, ты все болтаешь о каком-то непонятном лекарстве. А! Что ты собираешься сделать с моим алтарем? Держи-ка свои вор, э, ворватые руки от него подальше Никто не смеет прикасаться к святому алтарю? Думаешь, твой отец и я дур, не избалованное бога, дитя? Лучше бы ты появилась на свет Ты такое ничтожество, а смотри на нас сверху вниз и хочешь сбежать из дома И это после всего, что мы для тебя сделали Ничтожество, ничтожество, ничтожество Если ты хоть раз дотронешься до моего алтаря, я отрежу тебе грусть и зажарю ее на обед Здоровые семейные отношения, что не я. Угу. Угу. Угу. Угу. Так, вот бы понять теперь... А, ну ясно. Ну... Мой ты хороший. Извини. Но ты меня сам вынудил, да, сделать. Заняться таким непотребством. А, единственное... Мне немножечко... Где? Кто еще растет? Слышал этот звук говяный. Не хотелось бы снова сталкиваться. А снова на одно и то же говно попадаюсь. На одно мать будет тоже говно. Да закрывай, закрывай, все. О, ну, на Ну, напинали мне знатно. Что я взял? Кто? А какие детки? Какие детки? дай уйти, бабка, Все, задолбало. Закрывай двери. Все, нахер. Какие, блин, детки. Вы еще гоните пауки еще какие-то. Да совали ты. Что я взял вообще? Похоже, говорит, можно с чем-то скрепить А с чем? А с чем мне ее скреплять? Ну вот ответь Вот я вот от. Ясный До свидания Мне оно не надо Тебе тоже наверняка Мой дружок Так, здесь ничего же не могу взять Оп, твердое топливо Полезли обратно Пойдем обратно, полезем через вот эту Через колопендры этих гребаных Посмотрим, что от нас хотят Mm -hmm. Двигай, двигай дальше, да? Посмотри, посмотри, до чего доводит нас эта бабуля Ну, грязь же, грязь, алчное животное, старуха Алчное, старуха, опа Топливо для горелки Блин, так а где же вторая, э, есть рукоятка, а где вторая часть от горелки? Она мне нужна ровно так же, как и первая Правильно же я понимаю? Набрал говна опять это говно набрал Потому что за дверью, я помню, что она была за дверью целая, да А сейчас ее там, в принципе, нет Вообще нет, да угу. Может быть, попробовать в бабулю запиндорить Так, патронов все меньше и меньше у нас В бабулю Запиндорить Так, тут ничего, ничего, ничего а, Тем самым зарядом здоровым так, это вот боеприпас для гранатомета, Каждый выстрел вызывает небольшой пожар. Ну вот, может быть, вот этой шляпой и захерачить бабку? Так, отправим сюда. Эпоксид. Вот эпоксид, это что? У нас, по-моему, трава была. Нет? Одну, пожалуйста. Хочу одну траву. Рукоятка. Разные устройства способны приводить в действие. Хорошо, понятно. Окоятка от горелки Пока выложим Монеты оставляем Для горелки боеприпасы выкладываем Берем гранатомет Так, для него предметы есть? Все, отлично Бабуль дорвалась, конечно Попробовать ей в тык выстрелить с этого вот э, Так скажем Ага, ага Все, залились Пойдем, попробуем бабки в тык дать прямо вот с гранатомета. Где она там? Показывай. Выходи, выходи, шкура. А, вот, сатра, уже появились. Богомолы, блин. Где, где? Мурашки пошли опять. А их тут до хера кста. А у меня нету этого. А скажи, чего у меня нету? Да можно? Так, вот вы, да? Твари Попробую один разок спальнуть. Ну вот этого, допустим, я убил Так, вот, допустим Второго завалил А вот это можно развалить как-то? Во, во, во Ты вышла? Нет? натуре не помогло я думал что это спасает ну вот сейчас я вот пробую делать все что могу она уже у нее лицо синяя понимаешь а ей хоть бы хны последний патрон а ей насрать ей насрать я погнал Кали, кали, кали. Да ей насрать вообще абсолютно. Их просто и намертво пихуй. Разделитель. А, вот тут еще одна дверь есть. Кайф. Ой-ой-ой. Древняя монета. Хорошо. Ой, хорошо. Блин, там... Ой, блин. Да что-то не очень все хорошо. Надо было сразу сюда идти. Отмычка-то у меня... Да ладно, блин. Ну, черт, я опять добрался, короче, в полусознании. Короче, я сбегал за отмычкой в гараж, парни, пока Топливо для горелки, оно мне не надо, нахрен Чуваки, мне бы что-нибудь реально годное, блин недельно мне бы аптечку Я взял? Рукоятку не взял, конечно же, рукоятку Я еще не взял рукоятку, мать вашу А, она ее не, ее тут и нет, как бы, прикинь Шаришь? Рукоятки-то здесь и нет. А где рукоятка? Я ее что не забрал? Я ее не забрал, что ли? У меня она была, что ли? Я ее не забрал, что ли? Если я ее не забрал? Если я ее не забрал? Если я такую картину? Если она у меня есть, и я ее просто не забрал? Нет, у меня ее нет. Так, ну ладно, я теперь знаю, что мне нужна, не нужна отмычка! потому что у меня там просто... Э -э что? Так-так-так-так-так-так-так-так-так так, Сусанечка, давай по-это Поактивнее сыграем, короче Мне не нужна перез... этот э, Отмычка, потому что там просто Это патрон для горелки Вот А где же я брал э, этот? А, вниз надо спуститься В подвал, точно Точно Так, отдаем Отдаем, отдаем Монетку оставляем Короче, все До скорой встречи Все, мне надо пробежать вниз Там взять вот этот вот механизм для вращения Который якобы должен мне помочь В прохождении игры Так, мы, наверное, вот этой дорогой пойдем, да? Потому что у нас сначала не... нету возможности пробежать Нам без бежать, просто так себя коцать Сейчас вот мы пробегаем вот тут между стенами Блять, блять, блять, блять Фактически то же самое сказать Да, да, да все, кайф а, Здесь, соответственно, что? Мы должны забежать А, подожди, вот здесь мы можем взять, по-моему, эпоксид Да? Да, эпоксид, топливо для горелки Которое нам, в принципе, это не нужно, на самом деле Но... Но, пускай будет хай Буде, Хай-будэ Здесь подвальщики пробег пробегаем в самый низ Фонарик зажигаем, смотрим, изучаем, по-моему, там статуэточку нужно будет разбить, да? Куча ботинок, какой-то трактор, почему он под домом, не понимаю. Но здесь э, есть вот этот сам, э, тот самый рычаг, который мне нужен. И я, пожалуй, не откажусь. Не откажусь от него. Все. Выхожу, поднимаю, сейчас строю мост. Так, пошли. Погнали. Рукоятку. Я почему-то думал, что я рукоятку бабки в бабке в комнате сделал. Ой, достал! Достал рукоятку в комнате, но нет, оказалось, что нет, блин. И все, и куда, вот, куда деться? Ну вот ты идешь ты по, мо, по мосту. А, ну ясно. Ясно. Подожди. Вы же, насколько я помню, тупой. Вы тупой, по-моему. Может быть, вон расп расплавится, не хотелось бы патрон тратить, которых у меня почти нет. Посмотреть, дайте. Дайте глянуть, что там у нас. Так, все, здесь Бэринка оббегаем этих мутантов. Вроде бы пока хп есть, но его не, не так не стоит что сильно много. Понял. Так, я понял. Бабка. Так, все. Да тихо, тихо, тихо, ребята. Закройте хлебала. Все, не надо ничего показывать. А, сажда... А, дек, не на ютаре? Ой, не на... О, не на Твиче. Четыре у меня есть. Четыре. Раз Два Три Бля О, бля Да ч вы начинаете-то? О, бля Вот этого можно убить так Ага Там можно что-нибудь взорвать рядом с этим говном? А, ну ясно Ножом да тихо, тихо, тихо, малыха Где? Остановись Ага, разрезал А вы? Вы, грёбаные ублюданы Блин, как их завалить-то? Ой-ой-ой-ой-ой Маленький остался А вообще стоит ли это делать? Просто у меня патронов всё Хуйма Я побежал. Все, делать мне больше ничего. во-во-во. А, во-во-во! Давайте! Давайте в кровь вообще уничтожить, убейте. Чё там, подумаешь-то, а? Закрывай. Пацаны, если здесь нет ни патронов, ничего, что. О, патроны. Носик горелки я взял. Носик горелки, а горелку я оставил у себя. А... О, мой бог. За что мне это все, а? Носик горелки я достал Небось она еще и с помощью эпоксида склеивается Так, ну давай, попробуем Так, я пробежал обратно Хер, да, я не выберусь отсюда Просто интересно Я, я в ловушке. Я не знаю, что делать. Понял, мотаю. Так, вот мы в этой лачуге, которую перебрались, в которой находились. У нас есть носик горелки, которым мы можем плюсунуть вот с этим. У нас появляется... Ее. ебой. бой Типа у нас появилась а, та самая горелка. Горел очка. Допустим, если вот этого я могу... Вот так убить? Там еще один где-то такой был. Надо его позвать. Может кто-нибудь... Да чушь, ж вы... Гады такие! Все, нормас. Мы можем горелкой их сжечь всех? Да? Или нет? Так... А почему они не горят? Слышишь? Почему, подожди, меня убивают, почему? Так, ладно, подожди, я понял, мне не нужен эпоксид для создания. Так, вот мы на этом грёбаном мосту, да? Сейчас я не знаю... А, ну здесь мы должны поднять этот мост. Но вот здесь я уверен... Нужно было поступить вот так. Таким образом, чтобы быстрее это все пройти, да? Да, детка. Да, детка. Вот оно. Вот она, Сашеньки, на игрушке-то, а? Так, смотрим. Ставим рукоятку, достаем мост кребаный. Все, к бабке не выходим. Нахер. Наконец-то, наконец-то мы прошли сюда. Фух. Ступай, ступай, Саша. Двигайся. Порох взял. О. Ключ с вороной. Недостаточно места. Что же я могу? И куда деть? Так, так, так. Давай выбросим. Вот это да. Выбрасываем этот предмет. Ключ с вороной. Ключ с вороной. А, я взял? Взял. Идеально. Так, а теперь мне нужно двигаться. Я понял. Все, бегу, бегу, бегу, бегу. А я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Бабка-то хер помиг где. Бабки-то не видно, блин. Бабки-то не видно, парни. Куда бабка-то дели? Все. Огнетушитель у Сани увидела этот. Точнее, горелку газовую увидела. Все. зникла, раптом, там. Взникла. Пропала бабуля. Там все испарилось. Я иду в дом. Я видел там э, дверь в доме. В комнате. В одной из комнат была, была с этим... Э, с вороной. Вот и, именно с этой вороной я попробую открыть Может быть там какие-нибудь ништяки лежат, которые мне понадобятся Может миллион каких-нибудь древних монет И я куплю себе все, что хочу Как ты думаешь? А, что -то... А переход с локации в локацию Он подгружает немножко систему, да? Я так понял Подгружает, подгружает Вот сюда мне надо пройти Протиснуться вот в эти щели безумные Но я по щелям мастер, если ты понимаешь, о чем я Щели это мое все Это мое хобби, это мое занятие, которое я никогда Никогда не вычеркну Из своих э, домашних утех Пробираться в щели, да, здравствуйте Так, смотрим Смотрим, смотрим э, Ключ с вороной подходит? Идеально Идеально, открываем Но я надеюсь, что здесь куча всякого полезного говна Древняя монета, на которую у меня нет места Что тут? Паралитические боеприпасы мне не нужны Гильцы для дробовика возьму Зажигательные боеприпасы угу. И древняя монета Это все, что у меня тут есть? Серьезно, парни, я вот ради этого сюда бежал ну, Хотя в целом, в принципе, неплохой лов Надо только попробовать э -э, спрятать Блин, был бы рядом ящик Ящик Придется сбегать э -э, вот сюда Тут, по-моему, направо повернуть Дверь ск со скорпионом закинуть вот сюда вещей Закину сюда ненужные вещи, потому что У меня их очень-очень много Так, в первую очередь Это что? Древнюю монету скидываем, да? А, разделитель скидываем порок скидываем Так а, Это понадобится рукоятка? Я не уверен, конечно, я не эксперт а, Зажигательная Это все мне нужно, получается И рукоятка, ну, не знаю даже Блин, вот тяжело сказать Нужна ли мне рукоять? Рукоять, рукоять Ну давай, если че, мы сбегаем за ней Просто мотнем потом Здесь внизу Внизу рукоятка, так бы Так, дробовик, травы, понятно, понятно Три древние монеты у меня есть, это получается четвертая А мне нужно пять, и у меня откроется Быстрая перезарядка Идеально Так, все, выскакиваем, бежим туда Ровно на то же место, ровно на то же место Вот это вот поэтапно Вот игра, которая не прощает ошибок Игра, которая не прощает ошибок Тебе нужно делать все точно, четко, грамотно Но зато у меня есть э, этот Огнемет Огнемет у меня теперь есть Я теперь крутой, блин. я теперь вообще шишка <laughs> Я шишка, блин Так, древнюю монету берем? Берем а, Зажигательный боеприпас Нернопаралитический боеприпас паралепсиком можно воспользоваться А, так у меня, в принципе, у меня Эти два боеприпаса, они как бы у меня есть Они мне нужны, в принципе Так Хлоп, перезарядились Все, забираемся снова в щель Выходим, там помним дверь, да, с вороной с этой Ее открываем, там еще со змеями Двери есть М -м -м, Ништяки Сколько еще приятного нас ждет в этой игре Шок, просто шок Так, берем эту траву, которая здесь лежит Вот разделитель не пойму для чего Вот разделитель для меня Остается загадкой Разделитель это да, это непонятная мне Субстанция, для чего она Что ей можно делать а вот, смотри Прям вот тут лежит Так, опа, все, минус Так Все, монету скидываем А, или подожди, наоборот Наверное, наоборот, давай заберем просто все Вот это скинем Ключ мне нужен, аптечка нет Ну, вот этот боеприпас один скинем Может быть, сейчас самое время вернуть Вот это вот положить обратно А дробовик забрать как думаешь? Мне кажется, хорошая идея. Разделитель, рукоятка, монеты. Вот эти все монеты мы сейчас просто 4 штуки зарядим сразу в ту штуку. Да. Думаю, да. Думаю, да. Это, это что у нас, напомните? Перезарядка ускоряется навсегда. Хотя нет, давай, может быть, что-то найдем там за дверью э, с воронами, с птицами. Там будет что-то крутое за 4 монеты. Мы такие, вау, Сань, ты такой молодец. Так. Ага, пере. Пушка есть, на месте все отлично Так, мы что сделаем? Мы... Думаю... Ага, понял Надо сохраниться, потому что, ну, проделали немалый путь Немалый путь Не хотелось бы что хоть что-то, хоть малейший результат потерять Так, так, так, так Сохраняем, новое схра... Да, да, давай, куча сохрани, наделаем, ничего страшного Так Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья, вы были на канале Йоба Гейм и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех обнимаю. Всем пока!